Приветствую вас, друзья, на связи Давид Рязаев, я сооснователь и председатель Национальной ассоциации аукционных брокеров, сокращенно НАП. Популярный вопрос среди предпринимателей – как сохранить и приумножить бизнес во времена кризиса? Как расширить географию своих услуг и не прогореть на этом? Мы знаем, как это сделать с экономией в 30-70%. Этот год задал жару всем. Кто-то прогорел и закрылся, а кто-то наоборот смог использовать кризис и он пошел на пользу его бизнеса. И кто-то расширяет свое дело. Даже если вы просто не закрылись в этом году в связи со всеми этими перипетиями, это уже огромный бонус для вас. Причем тут торги по банкротству, закономерно спросите вы меня. Рассказываю. Всем предпринимателям нужна коммерческая недвижимость. При открытии нового бизнеса или для масштабирования уже действующего бизнеса. Всегда нужны площади. Это могут быть офисные помещения в аренду, участок земли под строительство, производственные или складские площади, помещения для спортивных клубов, к примеру. Что делает обычный предприниматель в такой ситуации? Идет и арендует или покупает необходимое имущество за миллионы рублей. Что делает предприниматель с поддержкой НАП? Покупает это же имущество по цене ниже рынка на 30-70%. Что можно приобрести с торгов? Помните легендарную сцену, где с аукциона Остап Бендер с Иполитом Матвеевичем пытается выкупить а, заветный стол? Вот Мама! Ну, председатель, эффектно. Интересно знать, что вы делали без технического руководителя. В реалиях сегодняшнего дня на аукционах по банкротству можно купить не только стол со стульями, но и крупные выгодные объекты для личного пользования, для бизнеса, вложения денег или создания пассивного дохода. Как проходит эта процедура? В общих чертах вы формируете запрос, по которому наша команда находит подходящее для вас имущество, анализирует его и оценивает перспективность сделки. Далее принимаете решение об участии в торгах и имущество, необходимое вам, выкупается с торгов с экономией до 70%. Солидная экономия и объект желания у вас. Недавний пример из практики. Мы купили земельный участок сельскохозяйственного назначения в Раменском районе Московской области с экономией в 78%. Рыночная стоимость такого участка составляет 17,4 миллиона рублей. Мы его купили за 3 миллиона двести. Чувствуете разницу в цифрах? Ее можно вложить в бизнес, ввести в оборот и получить еще прирост прибыли. Это выгодное приобретение, которое открывает перед покупателем множество возможностей. Заключение таких сделок возможно благодаря профессионализму наших сотрудников. Пока вы отдыхаете или решаете текущие задачи своего бизнеса, наши специалисты мониторят рынок торгов, подбирают подходящее вам имущество. Гарантируют прозрачность и чистоту предстоящей сделки. Экономят более 30% вашего бюджета. То есть ведут вас за руку от самого начала и доводят до наилучшего результата. Нам сегодня это 7 официальных представительств и порядка 400 представителей по всей Российской Федерации. В любом уголке нашей страны вы можете получить профессиональную поддержку от наших представителей. Переходите в описание под эти видео, там есть все активные ссылки на наши каналы связи, это Telegram, YouTube, наш сайт, социальная сеть, вконтакте. Выбирайте самый удобный для вас способ коммуникации, оставляйте заявку, мы ответим на все интересующие вас вопросы и подберем оптимальный вариант для сотрудничества. С вами был Давид Рязаев, до новых встреч, увидимся с вами в следующих видео, инвестируйте грамотно, инвестируйте снаб, пока-пока.